Всем привет! Сегодня с вами Януки Хоу, и сегодня мы поиграем в игру Overnight's 2. Если кто-то ту шутку помнит, которая была... Блин, надо наушники угореть. Сильно уж в уши Я, конечно, не против бы поиграть громко, но все же... Плей первая ночь. Hello я версия 0.67, и я Здорово! Как дела, Боння? А? О, здорово! А ты что тут, да? Nah. You can run nah, nah, nah, nah. the camera system by pressing the key я неSелена. Выпишите пробеду вас с 신окградной raster места шльпсиканы в этом месте. �� 완�bb! Итак,би-подоплёта при aired уже больше! Такое лучше время! Если всё равно премies, то просьб dick ли ты съёмки ничего! Но я не зря почему я нашла в stabral. И тогда выир lance как смотреть где-то... ...вочер... что? ВUA милая, deferly Ид Ross border hungal... TheDrink mosquets с л 접б варили зависимо отuju Побежали, побежали, побежали. Вони, сиди не вставай, я сдерживаю за тобой. Ну давай подеремся, ну читай. Сейчас я свет выключу. Ну давай, ну давай, я вижу твои глаза. Ну, ну давай, нападай. Давай. Собака ты сутуа. Как он сейчас встанет. Ну, сейчас встанет. Я жду момента, пока он встанет и за мной побежит. Ну? Эй, подъем! Просыпайся, фиолетовый или синий. Ладно, в прошлый раз я тебя синим называл. А вроде ты фиолетовый, извини, Боню, то что обидел. Ну, вставать будешь, не? Ну и ладно. Ой-ой-ой, он встал, он бежит за мной. Подстань. Подстань. Я под стул. был не засранен я так просто не остановлюсь фокси у тебя глаза светятся да, да. так надо микрофон вот сесть ровно и играть ну что ты палец здорово еще раз был в две недели назад <соединяющие> <это> вы видели <соединяющие> <да>? <соединяющие> э -э -э -э. шарик ты <соединяющие> мне больше не чтобы я в ящик ты меня не видел понял не поли меня и отго не прячь Бонни, well, cool. игрушка, Фредди, игрушка, Чика, игрушка. И они все свои вещи потеряли. У Чики нету кекса. У Фредди. Йо-мое, я думал, Бонни проснул. У Фредди нет микрофона. А этого гитара где? Это же у нас музыкант? Где гитара? Я тоже стараюсь быть музыкантом. Ну, Боня, uh, а я ей надо um, эту завести. Угу. Uh -huh. Так, шкафчик мы закрой. Да не менять! А шкафчик. Закрой. Так. Я слежу за тобой. Ну чё, Боня? Выставать, не? пошли в туалете посидим я помню тебя ты меня в тот раз съел хотелось есть по крайней мере okay. ой, ой ой ой да идем. нету тут никого уйди Ну иди, по-братски. Ну хватит на меня бежать. Ну иди у меня, эта, марионетка сейчас открытся. Ну чё ты, а? жалко что ли. Ну чё, ближе подойду, у нас прямо Ну, Боня, ну иди, блин. Эй, Данил опять. Спасибо, да, то, что упомянули. Вот я это плешивое фиолетовое гадина не меня не пускает. Вс, капец. Понял. Я тебе это припомню. Ты мне пожалеешь, что что родился на этот свет. Понял? Сейчас меня сюда прилетит марионетка, и мне капец будет. из-за тебя. Все, блин, ты. Все, короче. I am Daniel Есть кто? нет Сюрприз. Дайте сюрприз. Да. Блин. Сердце стучит. уйди короче. Вот так вот засяла, хотя не сначала. Рядом с тобой постою, а то еще обидишься. <клышко> все, пошли тебя заводить. Опа, все, пошли, тихо. Я так понимаю, Бонни, ты отсюда. А если его вот так не вот вывезете? Пусти. Бокси, я к тебе. Я к тебе. Не вставай, сиди тут. И рот закрой, муха залетит. Я за тобой слежу, фиолетовый. Сейчас это договорит, и этот Бонни... Бонни проснется буквально через пару секунд. Там, через секунд 5-10 минут. <свят> да. <свят> да хватит базарить уже. Все, прекрати. Спасибо. Увидимся, увидимся. Не надеемся, мне тут. Увидимся еще завтра. Ночью. Бонни, подъем. Ну, эй, Си-си-си! Дома свистеть нельзя, а тут денег не будет. Ну, эй, эй, фиолетовый. эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, я тебе поморю понадаю, ага. ой ой, ой. А -а -а. Помогите! Я подсту. <звы> Не-не-не, куда? Опа. Маневр, понял, да? Я пройду и думаю, чего бы мне не стоял. Понял меня? Я наконец-то переехал, Буни. Так, тихо, тихо. Опа! Опа. Хе-хе. А? А -а -а -а. Хорошо, что тут на шифте можно сидя ездить. На пятой точке я гоняю, не то что ты ходишь. Не. -е -е -е. Где ты? не дед просто так, мангал чё пообщаемся рот закрой блин ты как фокси хотя ты жена фокси вроде ладно тогда молчу Три часа. Пойду тебя позарю и пойду отгони Погнали. Ты куда это умудрился? Ну стоять бояться. Ты где? А, вот ты где. Ой. Эй, чё ты в женский туалет ходишь? Ну пошли вон. Я вообще позади тебя да пошел да я с тобой не играю извините если типа как будто как в квартире звук я громко говорю тут такое как будто я реально в квартире хотя я в доме это очень странно но если не слышно ну Ой-ой-ой, а чё это ты меня так заметила, так нет, а? Так-так, мне так, в туалет опасно. Хе -хе. Понял, да? Четыре а -а -а. часа, валим-валим-валим. Пусти. На. Капец, заболевшим сижу, видосик снимаю, не очень удобно, в любой момент кошлинуть могу это а, так Бонни, не-не-не, не надо мне тут вот это вот вытворять, все отстань от меня. Пошел, вон! Кыш! Брысь отсюда! Ты мне только тут появись Все, я пошел. Ой, блин, у меня фонарик сел. Бонне! Бо не, Бонни, у меня фонарик сел! Извините, ребята, что у вас темно будет. Вот, так... блин. Я, короче, вот тут буду сидеть и тебя подключу. Тут ничего интересного не будет. На? Опа, угова. Уху. Пять часов без фонаря. Я не вижу ничего. Ой-ой-ой. Ой. Ага, Боня. Ой. Вот он стол. бы не да, да блин пусти давай побегаем а -а. А -а. А? посвети не вижу ничего посвети По дружески хотя мне когда я под столом я под столом нет я не под столом теперь да под столом все отсобие Бонни, ты продуб. Бонни, ты продуб, да? Да. Ага. Ей! Ура! А, Бонни, выкуси. Ребята, я пришел эту ночь. Супер новости. Всем пока. С вами был Януки это было прохождение первой ночи. Если вам понравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Еще увидимся. Всем пока.